Жил однажды на свете мальчик, который любил конфетки. И вот однажды утром его разбудил небольшой шорох. Мне нужны твои конфетки, сука. Я все сделаю него конфетки. Короче, такое дерьмо. Я предлагаю вашему народу этот инопланетный хавчик взамен на вашу технологию сверхсветового перемещения в пространстве. Что он сказал? Он предлагает вашей расе хавчик землян в обмен на вашу сверхсветовую технологию. Хорошо, но тогда мне вместе с этим понадобится еще и земная морковка, дабы выявить ее структуру. Он говорит, что я был твою мамку. А нахуй ты неначе друг друга переводишь, блять? Они же на одном языке говорят. Завали бало свое консервное. А-а-а-а-а, инопланетяне, давайте дружить. Братья по разуму